Добрый день всем! Меня зовут Маша, я живу в Эквадоре, мне 49 лет, я замужем, детей нет. Только что прошла базовый курс у обучения астрологии у Лидии Бойко и хотела бы поделиться своими ощущениями. К астрологии я всегда была очень равнодушна. Гороскоп у меня всегда казался чем-то смешным и несерьезным. Пока случайно, наверное, случайно заказала за компанию свою натальную карту и была поражена. То есть мне было совершенно непонятно, как человек, который меня не знает, никогда не видел, рассказал обо мне все. И тогда я задумалась, что астрология может быть действительно серьезной, интересной наукой, но никакого желания и потребности в обучении у меня не было. Пока один раз не наткнулась на курс по Рейке, на сайте у Лидии Бойки, и написала и попросила на разбор своей карты, есть ли у меня талант в отношении Рэйки. И Лидия мне сказала, что мне обязательно нужно изучать астрологию. И мой астролог, который мне делал натальную карту, мне тоже сказала, что мне просто необходимо найти себе духовного учителя и идти в глубину. Но тогда было не очень понятно, чем заниматься, потому что к религии я, в общем, не имею отношения. И вот какие-то духовные знания, где искать духовного учителя, было не, не ясно. И тут вот такая ситуация, рейки мне показалось очень интересным. Я думала, пойду изучать рейки. Но Лидия Бойко, она меня вдохновила попробовать астрологию на вкус. Я как-то без особого энтузиазма думаю, ну попробую, в общем. Начала изучать и погрузилась. Очень понравилось. Пришли ответы на многие вопросы, которые даже я на которые я даже не могла ответить, изучая всякие разные духовные практики в Индии, у нас, в Южной Америке. Астрология мне дала ответы на вопросы, которые я искала 20 лет. Это было очень интересно. Я стала понимать лучше себя, своего мужа и первого. И хочу сказать, что астрология это, конечно, не блажь, это, конечно, не что-то такое смешное, это действительно наука, это необходимость, это дорожная карта. И Я хочу сказать, что обучение у Лидии Бойко оно настолько грамотное, настолько структурное и настолько индивидуальное, что ты в процессе обучения все время чувствуешь поддержку мастера, поддержку учителя. Я считаю, что астрология — это необходимая наука для изучения каждому, особенно если есть дети, особенно если ты не умеешь их чувствовать и понимать, потому что научиться понимать своего ребенка это так важно. Я считаю, что если бы вы... все родители <laughs> изучали астрологию, Намного было бы больше счастливых семей, детей, и если вы думаете, сомневаетесь, я вам искренне рекомендую, желаю, чтобы вы хотя бы попробовали, хотя бы чуть-чуть прикоснулись к этой науке и почувствовали, насколько это важно. Еще раз большое спасибо, Лидия, за ваш труд, за ваш свет, за то, что вы нас учите знакомиться с самим собой. И всем любви и удачи, и даже не думайте, идите и изучайте себя и своих родных.